Почти полмиллиарда рублей из окружного бюджета получил Нижневартовск для решения жилищного вопроса. Этих средств в купе с долей городского бюджета хватит на то, чтобы выполнить план по расселению на 2020 год, а также начать программу улучшения жилищных условий 2021 года. Насколько город готов к выполнению масштабной задачи, выяснил Кирилл Волконский. Картина, когда жители одного дома расселяют, а сам дом непосредственно сносят, а соседи непосредственно наблюдают за этим, в Нижневартовске уже не редкость, а скорее правило. Тем более, что программа расселения здесь идет ударными темпами. До конца 2019-го в Нижневартовске должны закрыть список на снос и расселение 2020 -го года и начать список 2021 -го. Переезжая, люди просто бросают старую мебель, книги, бытовые приборы, иногда даже одежду. В комфортабельные квартиры приобретают все новое оставлю там все наверное и буду сюда привозить только с магазина все новое ждал с нетерпением каждый день не очень длился ждал звонка и наконец-таки дождался вот обрадовали меня очень рад так как действительно вот прожил 38 лет в дивном уже дивный поселок родной до такой степени так здесь все новое придется привыкать наверное каким-то образом ну, очень доволен. На заседании Окружной Думы в этот раз на решение жилищного вопроса только Нижневартовскую направили более 450 миллионов рублей. На эти средства город сможет приобрести порядка 260 квартир. Средства на снос и расселение Окружная Дума выделила дело за малым распределение этих денег на местном уровне. Как говорят нижневартовские парламентарии, проблем возникнуть не должно. Разночтений и разногласий между местными депутатами при решении такого рода вопросов, как показывает опыт прошлых лет, никогда не возникало. Любая, любой депутат, какую бы силу политическую он ни представлял, он всегда голосует за, потому что это, его голос это за, за людей, люди, которые с которым сложно жить сейчас в тех сложных условиях, в наших так называемых деревяшках. Прежде чем начнутся новосилия, город выкупит квартиры в новых домах. условий, при которых приобретают жилье на первичном рынке недвижимости, несколько. Строительство должно быть завершено на 100%. И все жилые помещения обязательно с чистовой отделкой, чтобы новоселы не нуждались в ремонте по меньшей мере в ближайшие несколько лет. Сами переезды у нас начнутся уже с конца этого года, как всегда перед праздниками. 28-29 декабря мы с вами начнем расселять серию граждан, много очень семей из домов, признанных аварийными. И переселение у нас займет январь, февраль, март месяц, еще первый квартал 2020 года. Общая сумма средств, которую только в этом году направили в Нижний Уартовск, 1 миллиард 600 миллионов рублей. Если темпы финансирования сохранятся, программы обеспечения югорчам доступным и комфортным жильем, а также сноса вагон городков, закроют в ближайшие два года. Александр Старинка Андрей Клиницкий, Вести Югория, Нижневартовск.